По своему опыту, да, то есть вот когда я действительно начал получать результаты, это вот было 6 лет тому назад, хоть я уже 11 лет в индустрии сетевого маркетинга, 6 лет тому назад я начал получать хорошие, действительные, яркие, существенные результаты в сетевом маркетинге. И каждый мой большой результат с тех пор исключительно... Да, то есть зависел именно от того что я рекрутировал пачками либо группами людей да то есть потому что успех любит скорость вот эти вот мифы да то есть мифы медленно но уверенно да то есть кто вот это вот себя оправдал, вот давайте вот по чесноку да то есть немножко вот по чесноку кто вот вот многие из вас сейчас не имеют определенного результата, который вы хотите, да, то есть, ну, все мы, да, я тоже могу считать, что я не имею этого результата, который я хотел бы. И кто из вас вот ловил себя на мысль, что периодически вы сами себя утешаете тем, что медленно, но уверенно, вот периодически. И вот таким вот образом многие себя в себе пудрят мозги, да, то есть медленно, но уверенно. Я занимаюсь этим бизнесом, дополнительно, да, то есть к своей основному виду занятости, но, к сожалению, медленно не выигрывает гонку в МЛМ абсолютно, да, то есть только люди, которые набирают скорость, люди, которые быстрые, да, то есть они могут вырваться, потом притормозить, даже вообще постоять на месте, но у них уже будет результат, у них будет энергия, у них будет команда, у них будут деньги. Те, кто быстро сделали рывок, построили команды и запустили весь этот механизм, медленно либо уверенно Тех, кто движется медленно, но уверенно, у них нету ни денег, ни энергии, ни команды, ничего. А, потому что не формируется определенная атмосфера всего этого. Да? То есть а, медленно, но уверенно убивает вас, абсолютно убивает вас со всех точек зрения этого бизнеса это не придает определенного рода импульса энергии вашей команды, которая распадается, рассыпается. Вот когда вы группой рекрутируете, да, то есть у вас группа, группа людей, да, то есть у вас вот этот комок энергии, а представьте, и это вот сплачивает, это вот как клей, да, то есть они держатся за друг друга, они развиваются, у вас есть результат, у них есть результат, вы вместе развиваетесь. И таким вот образом... А когда медленно, да, то есть не успеваете вы одного зарекрутировать, пока зарекрутируете второго, один уже ушел, потому что нету движухи в команде, нету вообще команды как такового, неинтересно. Понимаете, о чем речь? Ставьте восклицательные знаки, если понимаете. Это не создает доверия к вам, да, то есть вот представьте, вы рекрутируете, например, там уже год. Либо 10 лет вы в сетевом маркетинге, и вы пытаетесь кого-то зарекрутировать. И вас спрашивают: а, а у тебя есть команда? А вы такие, ну, нет у меня команды. Все, доверия к вам нету. Да, то есть, и поэтому очень важно в кратчайшие сроки: лучше один раз за год, один раз за год порвать пятую точку, извините меня, за французский, чем 10 лет, а бы как, непонятно как. Да? То есть, вот побороть вот этот страх, полностью побороть этот страх, и сделать результат за короткий просто промежуток времени. И, в принципе, ну, просто вот медленно, но уверенно не дает результата. Ну, ну наверное, с этим никто не будет спорить, потому что... Э, ну, хотел бы я посмотреть на того человека, кто спорит, и какой у него результат, в принципе, если, ну, как бы... А, а вот этот миф, да, то есть я сам его долго пропагандировал, то есть сам прививал своей команде, сам прививал новичкам. Миф, хотя бы один человек в месяц, да... Хотя бы один человек в месяц. Если каждый будет рекрутировать одного человека в месяц за вот, год, получится там больше тысячи, а там результат. Помните, кто это, кто это, в принципе, пропагандировал? Поставьте троечки. Один, хотя бы один человек в месяц, и сила сетевого маркетинга дает вот такой результат. Но это звучит красиво. Это звучит красиво поистине красиво. Это то же самое звучит красиво, как дубликация, да, то есть, Пригласи троих, эти трое еще троих, а те трое еще троих, вуаля, и вы миллионер. Но вот это вот один человек, один человек в месяц никогда ни у кого не работал, не сработал. То есть пообщайтесь с, с какими-нибудь лидерами, с топ-лидерами, с крепкими ребятами сегодня, которые зарабатывают деньги в сетевом маркетинге. Если вы у них спросите, они не подтвердят, они скажут, что это миф, это не работает, к сожалению. Все Почему? Потому что нет вот, вот этого импульса. Вы не можете, вот знаете, как а, вот, зажигание в машине, да, то есть не схватывает. Да, то есть не схватывает, не схватывает вот этот а, схватывает для того, чтобы завести двигатель. Вот этот один, медленно, уверенно, оно не может схватить энергии, определенной энергии для того, чтобы кинес... импульс произошел, искра произошла, и машина поехала. И кто, кто сегодня вот относится к сетевому маркетингу как к дополнительному доходу поставьте двоечку да то есть вот я хочу сегодня вам привести пример с аналогией с самолетом да, то есть вот представьте пилот идет и он наполовинку пилот да, то есть вот вы хотите построить бизнес, вы хотите здесь зарабатывать хорошие деньги, но вы понимаете, что вы, например, хотите с Беларуси, например, с Минска улететь в Москву, небольшой промежуток времени, там час, час лету, да, то есть а, час лету, либо два часа лету, неважно, там 1800 километров, а, пролететь с точки А в точку Б, и вы, вам говорят, вам сообщают, что ваш пилот, он наполовину только пилот, он работает дворником, либо он работает бухгалтером, и тут наполовину он решил поработать а, пилотом, да, то есть он берет какие-то курсы, ну и так вот второстепенно вас решил куда-то пролететь. Но это ладно, это возможно, звучит, но давайте вот мы немножко аналогию в другом смысле проведем. Вот представьте, да, то есть вот есть самолет, есть самолет, и для того, чтобы самолет взлетел, ему нужно на 100% взлететь, ему нужно 100% усилий для того, чтобы подняться в воздух. Третьего, второго никак не дано. Скажите мне, пожалуйста, мои хорошие, вот если а, нос самолета поднимется хотя бы на 10%, ну вот на 10%, самолет взлетит, он будет ехать, он будет ехать. Но он не доберется с точки А в точку Б, потому что он не поднимется. В конце концов он просто вопрется в тупик. Как быстро бы не ехали, как бы быстро вы не бежали, как быстро вы бы не старались, медленно, но уверенно. Но если ваши усилия всего лишь на 10%, вы не взлетели и вы не двигаетесь с точки А в точку Б. Понимаете, ребят? А скажите мне, пожалуйста, а изменится ли что-то, если на 20% нос самолета поднимется? летит ли самолет либо же будет катастрофа в конце концов то есть доберетесь ли вы с, с точки направления в точку э, в цель которую вы хотите достигнуть окей а если на 50 процентов поднимется ли самолет на 50 процентов усилий самолет долетит вообще он сможет подняться оторваться от, от земли нет конечно все происходит только тогда когда самолет набирает определенную скорость, да, то есть определенную скорость, поднимается на сто на ту высоту, которая необходима для того, чтобы пересечь точки А в точку Б. И неважно, что вы хотите сделать, закрыть либо один ранг, либо выйти на хотя бы свои первые 100 долларов. Мы уже не говорим на тысячу долларов, на три тысячи долларов, на десять тысяч долларов, неважно, там, ЧСД закрыт, либо бриллиантового директора, какие у вас там ранги вашей сетевой компании. Любая, даже самая мелкая цель, самая большая цель происходит только тогда когда вы посвящаете этому всему все свое стопроцентное время, забудьте об этом, что вот я, пока дополнительно, вот это вот пока я дополнительно, пока вот это вот отношение, мышления, отношения. Вот самое важное в этом бизнесе результат в этом бизнесе это наши отношения отношению делу, когда мы относимся к этому как дополнительно, мы вот так вот дополнительно, а бы когда вот у нас желание есть, пока голова когда не болит, пойду-ка я что-то пост какой-то напишу, а вот у меня получилось, а у меня голова болит, а у меня все настроение, нет, а у меня отношение не такое как к этому бизнесу, а там новый год, а у меня там Оливье не доедено, кошку ногу подвернула, еще что-либо и все это тартары, -тар абсолютно никому ничего не нужно, да, то есть и вот это отношение не дает к нам обратиться к новым людям, спросить лишний раз у своего кандидата, как он думает об этом бизнес-предложении. У нас тысячу, миллионы отговорок, не делать те либо иные вещи, которые ведут к результату. Мы сами себя саботируем. Ну, запомните, заскриньте вот этот вот вот... Плакат такой, развестие, да, то есть пускай перед вашими глазами будет самолет со стопроцентным взлетом. Только тогда, и вот знаете, как это происходит? Тут вот вы отрываетесь от земли, и вы летите с точки А в точку Б, да, то есть, когда вы... А... А, и вот знаете, а те, кто на земле, на земле остается, он такой, ууу, нифига себе полетел, да, то есть и по рации снизу. Первый-первый, я второй слушаю, а как тебе получилось так вот до такой высоты добраться вы таки ну все очень просто педальку в газ блин подъем штурвал на себя тянете взлетаете да то есть и все пол... да точно так просто да так просто штурвал пятая передача максимум стопроцентное усилие взлетаете колеса как-то как эти колеса у самолета называются шасси задвигаете летите с точки а в точку б но вы не сможете Взлететь, если вы к этому на сто процентов не привержены и к этому не относитесь серьезно.